Ожидание Рил Подключение. Как? Ну как? Я нормально. Здраво выглядишь, брат. Успел Блядь, уже ну загореть. Же, да. а? Успел уже загореть. Уснул просто на солнце. <laughs> Это же адская Да, бывает. Привет, привет, Фрэнк. Салют, Фрэнк. Снежки, вы чё там? Ты чё так надолго улетел? Мы думали, Новый год там. Да чё, чё, чё с вами ловить там? Тоже верно. Ловить нечего вообще. У меня зато снегоуборочная машина сама ездит и убирает снег по участку. Вообще четко, да? Четко убирает? Четко чётко убирает. Здраво, здраво. Как мы в своё время убирали снег, Как мы в своё время убирали, она так же убирает как Своровцы в свое время no. а я ездил, кстати, прикинь, у нас 75 лет было моему Своровскому училищу. Вот. И мы с Гошей ехали из Питера, остановились три увидел ребятку. Вот тайшку вот продали мою, нет? Нет, нет, нет, мы не стали. Мы думали махнуться там. Но, короче, не очень. Вряд ли. Мне самому ее продать. Вы, вы ее, короче, это продать не получается, да? Не получается, продавали Okay, Окей, надо, фот... фото... надо фотки тогда, чтобы мне как-то отфоткать ее, у меня Так это... а мы же это... фоткали. Бро. Сегодня, скажи, Здесь. сегодня что, сегодня у Киева день рождения? Да, мы заеем обязательно, поздравить его. Все, кто в Москве сегодня, пожалуйста, вот 2600 человек, кто смотрит, Если из Москвы, вы нормально выглядите, поэтому идите сегодня ночью в Дипломат, там будет весело день рождения у моего диджея. Диджей one, номер один heavyweight диджей в мире. Диджей Кей А.К. Хэви просто. А.К. Диджей Хэви Ну чё, а как вообще считаете тебя встречает, ну, Расскажи. Слушай, нормально, ну но пока второй день или третий? Третий вроде уже, второй, нет, третий. Второй плавно перетекающий в третий, короче. Да, но у нас уже ночь вообще, как бы, ну не ночь, но девять. Здраво, чё ты реально на... На все 50 дней туда? На, на, на все это время. Не говори, что ну, ты дает? Пусть думают, блядь. Слушай, он пишет: что а... курим? Да планчик курим, конечно. Епта, блядь, как это, всегда. Тайский, чисто такой. Тайский приятный. Бесфантовый, ну, блядь. Чистые листья тайцев. А что, Скажи. Этот, э, тебе надо было туда студию взять, микрофоны, прямо оттуда вещать на весь мир. Есть тут, есть где прописаться, если что. Ну, здраво, вообще. Круто. Но такое, знаешь, качество не очень. Не то, что у, у там, где я пишусь в последнее время. Ну, а что, этот, э, какие вообще перспективы? Кто-то прилетит еще из наших общих знакомых? Ну, друзей, знакомых, друзей. Немного, знакомых больше. А кто, а, а кто ты думаешь, что можешь перейти? Не, никого. Не будешь? Ну правильно. Поддержи конспирацию, брат, на эти темы. Да, я максимально пытаюсь, но уже не получается. Все уже раскусили. Тебе тяжело вообще. Нет, живу, что Вот так вот, по вот таким фоткам они понимают, где я А, уже все, да? Да. Блядь. Нас предупреждали же в свое время. Телефон главный стукает твой. Можешь ли его выкинуть, Татуре? Да? У меня один телефон Торман, остался последний. Можешь выкинуть его в море, блядь. Да? Вариант, на самом деле. Но мне кажется, здесь... Так, что вот знаешь, вот чтобы чтоб он так скакал... Как это делают, Так, лягушкой, знаешь? А, лягушечку чисто, да. Из-за айфона просто. Запустить чисто. 3139 человек, которые были сейчас, секунду назад, точно возненавидят меня за такой совет. Ну и пусть. Меня тоже дохуя кто ненавидит. Всем мил не будешь, говорят, да? Из ЕКБ привет тоже ЕКБ большой. Я люблю тебя. ЕКБ огромный салют. Огромнейший просто. Вот ИКБ отдельный большой привет. Вы знаете, что делать. Мы можем... Слушай, ты же можешь объявлять тут гранты, тендеры тендер разыгрывать на... Кого, кого? Чьи на чьи-то головы просто. Ну, типа, да. Want it? Че, ну, давайте там, две тысячи долларов раз, две тысячи долларов два. Две Здесь... тысячи долларов два. 2000 Роза долларов в едем дальше. Ну чё, в итоге-то... Давай, братан, в итоге пора... В итоге брать? в правой руке телефон Nokia. Да. Мне кажется, пора уже, правда, Nokia заводить в итоге, потому что... Блядь. Вообще чудно. Но верту в твоем случае нормально будет. Вер... Может, Versus? Может, на Versus? На Versus. У тебя есть, кстати, оппонент, тебя ждёт, я слышал. Какой? Кто? Меня никто туда не звал еще. Меня никто ну, не ждет. Не надо меня, я не хочу больше. У меня, у меня не пока есть. Я связывай свою жизнь с этим. И так не господин. У, у, у меня пока есть слова. Я не хочу на Версус. Правильно, братан. Стопу до. Пока Все, есть, я не Все, давай, ладно. А, погоди, поспрашивает. С Мурой, с Мурой будут фиты, да. И, блядь, не только фиты, а с вообще будет делать музла много мне. Ну все, доброго тебе, братан. Хорошо отдохнуть. Оттушу, Давай, спасибо. Чтобы... Спасибо. Тебе тоже всего хорошего. Давай. Давай, набирай, братан. А -а -а. Ай. Ебать, ну рожу отел. отъел. Ладно, доброго всем. Я даже не почитал ничего, что писали. Ну, похуй. Короче, трек мой, слушайте. Скоро будет три человек, грандиозные. Что Hey, what's up? What's up? I love my brother. Boat. How are you? I'm I'm, I'm, on, I'm, on, I'm on I'm on the Phuket. Ah, you yeah, you home? I'm on, the, I'm on my half to you, you know. <laughs> you half here, And then But when you coming up. here? I don't know. I'm thinking. So this line man. It's no, because I was, I was I was I was in the I was in the hospital for two weeks. You were what? I was <laughs> in the hospital for two weeks. Are you okay? Yeah, I'm okay. You know I lost Are you my sure? voice or something. Yeah, I'm sure, I'm sure. I'm like you You're I'm good? good? I'm good. I'm good. I'm always good. That's good. We we always always good, baby. Always always always good. Fucking hell. Is is the weather good over there in Thailand? What? Is it good? The weather, the weather good? Yeah, the best one. Like you know, 35. Cold cold in uh, cold in Russia, huh? Fucking cold. Fucking traffic is you know. Everything too much, is huh? Too much. Too much. Fuck that. Yeah. Fuck. Uh... Oh, we, we're here in Sydney, baby. We're partying. So you, we're ready, okay, for, you. We're ready I, for you. I'm partying here in Thailand. I <laughs> know. Oh, I'll come back when I can. I'm with the family. But when you're ready, I'm here. Okay, okay. Thank you, my big man. Thank you. Here, let's have a little dance. Let's put some good song put a. Come put on, a good come show. on. Let's do this. Come on. Come Here, Say hello to the family. This person's Tyson's brother. Tyson's brother. Hey, hello. Hi there. Hey, I'm gonna send him to come see you, in Thailand. He comes soon. This is my brother, Ty. He's hey, Thai. Hey, hi she, I send him. He's a Thai guy. He looks like a Thai guy. Yeah, he. We we all Thai. <laughs> We're ready. Oh. ooh. Hey, got me a bottle What's that? You put it. Make it louder. Make it louder. Boom. Come on. Hey, hey, go. do you love me? Are you ready? <laughs> hey, hey, hey. Running out of options hey. yo, yo, yo, yo. Go, go Okay, I'm tired already I'll see you soon, my brother <laughs> See you soon I'll meet you Merry Christmas. Uh, Merry Christmas Merry Christmas much, much love Always love, love, brother Always love Thank you Always be, love. Good. be good, be good Merry good. I, I, my brother Merry Christmas Are you riding? Sig right. a hey, hey, Come on. Hey, come on.